Всем привет! Я Валерий Летенков. Я Владимир Шрягин. Хочу поздравить всех жителей планеты с наступающим Новым годом. Здоровья всем. Счастья. Удачи во всем. И побольше денег. И хорошего настроения. Пока. Пока.